Закончатся полеты первых ласточин, и ты устал. Хочешь упасть, я не неволить не стану Хочешь лететь, лети Но я тысячи раз обрывал провода Сам себя кричал, ухожу навсегда Непонятно, как доживал до утра Салют, вера Но я буду с тобой